Всем привет! Недавно Мурат с невестой и дочерью от Лорак весело провели время на украинском курорте Буковель, о чем поделились в личных блогах. Лилия вовсю публиковала ролики с будущей пачерицей, с которой сумела найти общий язык. Мурат же светился от счастья, наблюдая за идиллией между избранницей и наследницей. Несмотря на болезненный разрыв, Мурат сумел сохранить дружбу с Тани Лорак ради общего ребенка. Реально стрёмно! Ну так просто, конечно, очень у нас страшно когда на поворотах Это самое страшное Потому что я тормозусь, сейчас я тормозусь Нет.